Мы сейчас дошли до энтузиазма, но я сейчас про него еще ни слова не сказал, ничего не сказал. Энтузиазм – это радость победы. Когда-то побеждали, вот что-то работали, работали, работали, блин, дошли до конца и получилось. Было такое? Вот это энтузиазм. Вот только этот момент, когда вы поняли, нифига себе, я сделал это сам или сама, вот это энтузиазм. Пример из моей жизни. Я родился, еще раз напоминаю, на берегу Днестра, в резине. Резина находится на берегу Днестра. У нас там есть пригород, и я именно родился в этом пригороде. Мы играли дворовой футбол, прямо прям от Днестра, там метров сто было. И у нас там, знаете, площадки есть, ну, трава там, мы играли с ребятами дворовой футбол. И у меня получилась такая штука, что я был один, и у меня был вратарь. А, ну, в команде нас было двое. Вот. А в противоположной команде было много народу. Человек 6. но мелкие. Ну так как я постарше, блин, я буду один, да, и у меня будет хотя бы врата. И вот их было там шесть человек или семь, я не помню уже много, я помню как только их толба такая была, да, потому что я с ними, я с ними, ну как говорится, справлялся, да, а на воротах у них стоял толстяк. Кабанчик, я его mm -hmm. еще знаю, да, такой, ноги толще, чем у руки, намного притом, в три раза. Вот он стоит на воротах, пол ворот занимает, занимает только он, попробуй пробить сюда. И вот э, я вам реальную картину рисую уже в своей жизни. И вот я, мяч был у меня, но я один, дали мне мяч. И вот я иду этот мяч, и понимаю, что эта толпа, сейчас толпой, все равно побьет. Там даже если ты один, все равно, ну как-то там, ну блин. Я иду, один мне по ногам, бабах, я. Поднимаюсь, беру мяч, иду дальше, третий, на, обводит, обвожу, и не знаю как у меня это получилось, но передо мной вратарь. Mm -hmm. Я не помню как это, да? Вот так вот. И я уже была, не была, сзади меня целая толпа, и за мной гонится. Я думаю, на, не знаю, попал, не попал, и смотрю, прям мимо ног у этого вратаря. Гоуууул! Вот этот момент, и есть энтузиазм. До этого, вот сколько я вел мяч, шел туда, абсолютно. Я прошел через всю школу национальных тонов. я боялся их. Я думал, что я их порву, но боялся все равно еще. Я разгнялся и все равно подумал, что сейчас я что-то сделаю с этим. Потом я был с этим не согласен. Потом мне чуть-чуть было скучно, наверное, все-таки проиграю. Потом я подумал, может, как-то по-серьезному обойти их. Да, потом я в сильном интересе как-то увидел вратаря. Думаю, ни хрена себе в радости. Да! И именно этот момент, когда мяч залетел в ворота, вот тогда это было энтузиазм. Все это было... Все, все что ниже это было, да? Энтузиазм был вверху. Радость победы. Как это выглядит? Очень круто. Если вы просто посмотрите на свою жизнь, у вас есть такие моменты в жизни, то это очень круто. И знаете, иногда говорят слезы радости они тут бывают. Тоже. Слезы радости, вот радость здесь, а слезы радости это выше. Это очень круто. Классно здесь будет.